Вот только не вскрывайте мне пузырь. Ой, какой ужас, какой ужас вы будете меня стимулировать. Да мы не будем никого стимулировать, если не надо. Но если ты в родах находишься 15-17 часов, и ничего не происходит, дальше-то что? Дальше будет уставать ребенок. А если вот у этой мамы обрушится вся жизнь ее Просто из-за того, что вовремя не остановились. Ну, а бороться за то, чтобы процент Кесарева и получать детей на один балл, ну, я считаю, что... Я такого не хотела Говорю глупости. как раз то, что вы, что это нужно глупости. найти каждый свой... да, Вот, да, это, да, девочки, да, послушайте, да, пожалуйста, да, это да, не да. я говорю, это вот доктор Только говорит. так. Вот тогда роды будет праздник. И действительно самый настоящий праздник. И праздник и пациента, и врача. И тогда дружить будете. О. -о, -о. Партнер выпуска – биобанк Покровский. Забор поповинной крови и пупочного канатика возможен во всех роддомах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По кодовому слову Биобанк Покровский при заключении договора вы получите подарок два года хранения бесплатно. Я на самом деле очень часто рассказываю историю нашего с вами знакомства. Mm -hmm. Я ее рассказываю на, на встречах разных, на э, каких-то беседах про выбор врача. Вот наверняка ее многие, правда, слышали. А мы когда с вами работали на Фурштатской, я помню свой, ну, может быть, первый, второй, не помню, рабочий день, меня возили по отделениям. Mm -hmm. Вы даже, может, этого не, наверняка не помните. Меня возили по отделениям, и э, я иду в лифте, нас едет несколько человек, и заходите вы. И в секунду такой ту -ку! лифт осветился просто, да, да, вот да. И полетела. Да. Что-то я не помню, что-то, пару с ротом, вы новенький, даже я не важно, о чем мы говорили, просто вот в секунду, солнышко зашло, вы вышли, солнышко ушло, как бы в лифте все продолжалось хорошо, но просто такой вспышка яркая. Я всегда говорю, что когда вас описываю, всегда говорю, вот это вот, вот солнышко зашло, вот прям сразу, вы появляетесь, и вот такая, у вас на самом деле потрясающая харизма, это вот правда, вы если где-то появляетесь, вы заполняете пространство да. Есть такое. Есть, мне всегда говорят, что меня много становится. <смех> ну, в хорошем. Я в стараюсь уменьшиться. <смех> ну, Но несмотря на то, что вас вроде так вот, да, много. много, я поняла, когда вот готовилась к интервью нашему, что я про вас не очень много знаю. Хотя и знаю вас хорошо. давно. Да, и вы вроде вас и много. А знаю про вас я немного. И первое мое было самое такое удивление, что вы работаете ну почти столько же, сколько я живу. Прям вау! Это очень ну, много. это нормально. Это очень много. У -у -у. А, вы прям... Это, это вот все старше работы в роддоме? Или да, старший без... работы в роддоме. То есть вы сразу после института, института... института... пошла работать в третий родильный дом. Это где такой дом? Это был на Щерсе. Это родильный дом. В свое время построила Екатерина. Он назывался родильный дом У -у -у. для бедных. На... Он был построен... Место было... Было намоленное место специально. Она построила этот родильный дом. При нем было консультация женская вот и он был очень хорошим честно скажем, мне повезло в жизни что я начинала свою работу как молодой специалист в этом родильном доме очень повезло Сколько лет вы там были? Мы, наверное, 10 лет. А -а -а. Э, но я бы оттуда не ушла. Да и никто бы, наверное, не ушел. Это были 90-е годы, когда э, это здание приглянулось да, кому-то очень большому. И он решил, что что-то здесь будет родильный дом. Не будет. И как бы мы не боролись, коллектив очень боролся во главе с главным врачом. Но, к сожалению... Ничего мы уже не смогли сделать, mm -hmm. хотя в то время выиграли арбитражный суд, даже, да, но вот а это. В то время арбитражный да, суд. Да, да, очень долго это здание стояло пустым, а сейчас вот сделали там институт мозга. И вроде там, то есть, это место оно было для того создано, чтобы помогать людям больным, больным, беременным. То есть, и кто бы. Это место не хотел занять, да, там, косметология еще. Это все, нет, все очень плохо заканчивалось. И теперь вот институт мозга, и вроде так все действительно очень хорошо. А после этого куда пошли? Сразу второй родильный дом, да. У меня два места работы, вот Сестрорецка всего третье место работы за такой огромный стаж. А сколько вы на Фурштадской проработали? О, с 94-го года я там работала, до 2000. 2027 28 лет я там отработала, наверное. Ого-го! Mm -hmm. А в Сестрорецке уже сколько? Два года. Два. Mm -hmm. года. Помните Сестрорецк? 12-го мы как бы открылись, а 13-го у нас первые роды произошли. 2021 да. 21 -го года. Да, вот два года. А -а -а. Три да. места всего работы. Всего место, места три места Слушайте, вот в 90-е годы, сейчас же как раз поколение 90 х да. рожает, да? И рассказы, ну что 80-х, что 70-х, что мне мама рассказывала, как она рожала, когда был м, абсолютно пьяный врач, его откуда-то mm -hmm. там акушерка трясла, чтобы он очнулся, и по факту роды принимала акушерка, она там прям ему лупила по лицу, чтобы он пришел в себя, что в 90-е то же самое девочки рассказывают, вот эти все истории, когда что-то ноги научилась там раздвигать, а рожать не научилась, в коридоре лежат еще, вот эти все страшилки, ну, их прям рассказывают родители девочкам, и у них потом страх перед родами, опять же, вот насколько действительно в то время прям было так это распространено, может быть, ваш дом чем-то отличался, и что, наоборот, хорошее это было оттуда? Вот что там было такого, что, наоборот, сюда бы как-то даже взять? Ну, я могу сказать, ну, наверное, разные родительные дома, я еще раз повторюсь. Мне безумно повезло, что я попала работать. Там был безумно интеллигентейший коллектив акушеров, вот старых акушеров, которые, вот знаете, акушерство ведь это наука, которая, вот она создалась, вот рождение чуда происходит, да, и... Нельзя там какие-то технологии новые присоединить. Все равно рожаем мы. Вот рожает женщина, не мужчина. Ну, да, конечно, может, и мужчина. Может, но уже, но да, женщина. скоро будет и мужчина. И я все, что я могла, все, что я сейчас умею, научили меня там вот эти акушеры, которыми я стала работать. Я никогда не видела хамства. Мне всегда говорили, вот, если у тебя плохое настроение, если у тебя какая-то неприятность... Ты вошла в родильный дом, ты вошла в святое святых. Все, что с тобой происходит, оставила на улице за дверью, потому что здесь женщины, женщины, которые рожают – это их праздник, и ты обязана создать это удовольствие, создать этот праздник для этих женщин. И их не интересует, что с тобой. Настроение есть, нет? Всегда должна быть улыбка. Я помню, один раз пришла такая вот немножечко не накрашенная, меня заведующая рацинозванка -зал, так отвела в ординатор, сказала, значит так. Вот я косметика быстро себя привела, и я не хочу, чтобы я больше тебя не хочу видеть в таком ну, вот свете ненакрашенном. Ты пришла туда, где создается чудо, где происходит праздник. Можно говорить, что там кто-то кричал, кто-то... У нас были акушерки от Бога. То есть это вот старая гвардия, которая, как бы она не уставала, но она не позволяла себе хамство. И руки у них всех были сладкие. Вот я очень хорошо уроки их запомнила. И вот всю свою жизнь я с этими уроками на этом училась. Меня этому научили, и я так и живу. Мне даже интересно, возможно, нас кто-то будет смотреть, кто рожал тогда там. Да? Ну, да? может быть, вот конечно. В этом роддоме да. девочки, ну, уже женщины, молодые, красивые. Напишите, пожалуйста, если вы вот застали роды в третьем родильном доме в Санкт-Петербурге, правда, очень интересно. А вдруг кто-то из звезд да, что с Ну, было так, которые рожали, я потом детей же во втором родине до было, было и такое То есть Конечно. они вас находили и... через а или я или... свою телефонную трубку не меняю она у меня вот номер трубки как был вот как, я не знаю сколько уже лет Мне лет 15 знаешь, у -у -у. когда телефоны появились вот ну, я да, ее да, там... 99. Да, вот я вот этот номер не меняю, девочки знают, mm. что меня можно всегда найти, и через 10 лет или через сколько нужна помощь, я всегда им говорю, давайте, звоните. А какие тогда были родильные залы, на сколько человек? Ну, конечно, родильный зал тогда был у нас на 4-5 на человек. На 4? Да, там была предродовая палата, там не было индивидуальных таких, были палаты для приклямсий вот там две кровати стояла так четыре пять человек Деширячи. вот эти рахмановские кровати кресло которые не кровати а кресла вот стояли да обалдеть угу. а после родовых сколько было ой после родовых самая маленькая это было четыре человека самая большая двенадцать ну, детей, детей вот так вот приносили кулечки, так принесут, один раз в три часа отдадут, ты посидишь с этим кулечком, не знаешь, что с чем делать, и унесут тогда. А вот, кстати, про детей ведь еще такой очень большой страх, и куча фильмов, куча сериалов на этом построена. Mm -hmm. Страх женщины было, что перепутают детей, потому что они же были отдельно. Ну, да, в фильме все можно да. сделать, но а на самом деле такая? нет, не было. Ни разу не Ни было. Разу не было. Невозможно перепутать ребенка, ну как можно, ты видишь своего ребенка, ты узнаешь и если тебе принесут чужого, ты сразу поймешь, что это не твой ребенок, ну это глупый, ну не знаю, это кино, мне кажется. А как тогда вот было с грудным скармливанием, вот с этим совсем? Как вот, принесли, покормили, унесли, А если не можешь? ну видимо а тогда были молочные кухни молочные, молочные кухни. кухни были где вот молочко специально делалось для детишек и вот в таких бан... не баночках как-то пузыречках маленьких стеклянных с этими сосками резиновыми давались вот четко по каждую дозу, которую нужно давали ребенку да. это молочная кухня при каждом родинном доме было. а вы когда тогда пришли работать у вас уже была дочка или вы рожали в процессе работы в процессе работы там же рожали там в же. третьем родом да, да. Вот прям свои роды, вот вы помните что? Идеально. Там? Серьезно? Да. Да, все было хорошо, все было. Спасибо большое всем, все было хорошо. Я почему удивлена, потому что всегда врачи рассказывают, что у врачей все через другое место. Нет, нет нормально. <связь> Все а -а -а. нормально, да. И вы, вы вот прям как, как по классике, да? Конечно. С проекламсией тяжелой степени. Все идеально. <связь> То, есть, как как <связь> То есть не очень <связь> не, нормально, хорошо. Как по классике. Нормально, нормально. А, есть сейчас, знаете, такое мнение, что Среди одни, одной части uh -huh. да, населения, что обязательно врач, акушерка, дула должна пройти через свои роды для того, чтобы максимально понимать женщину Конечно. в этом процессе. Конечно. А как можно понять, как можно... Это же нужно пережить. Это нужно понять, это нужно пережить. И, и это и тогда ты сможешь правильно помогать женщине, понимаешь? А нет, но ну, у нас молодые долы есть, да, и они еще не, не, рожали. не рожали. Но опять-таки здесь, помимо вот того, что нужно пройти, нужно еще и очень любить все это и любить женщину, которая в родах, которая может капризничать, вот как-то уметь находить с ней те точки, которые помогут слова какие-то движения которые ей помогут немножечко расслабиться почувствовать полегче эту схватку Но роды вот, же да. врача могут тоже проходить по-разному ну например у врача было кесарево сечение а она рожает женщин естественным да, ну. способом и у нее нет этого опыта по факту Да вот. нет я говорю что здесь просто не только опыт просто любить, любить. вот любить нужно любить свое дело вот не раздражает ничего, просто радоваться каждому рождению ребенка, и что он хороший, и мама счастлива, и ты всегда счастлив вместе с ними. Mm -hmm. И вот, эти говорят, господи, вы вот вторые сутки, вы не устали, что да. же с вами происходит? Да как можно устать, когда вот ты готова прыгать от счастья, ну, потому что все хорошо. Конечно, конечно. Про любимое дело у меня тоже вопрос. У меня один знакомый, он мечтал с детства про авиацию. Прям вообще грезил, mm -hmm. хочу быть летчиком. Авиация. Но когда он уже достиг возраста поступления в институт, mm -hmm. они там на семейном совете приняли решение, что сейчас по деньгам это вообще не выгодно, авиация не в том состоянии, и пошли там в какой-то экономический вуз, очень удачно. Потом, правда, выучился еще все равно на пилота. Но вот меня интересует, что мотивация выбора. Вот что у вас было в голове в тот момент, когда вы захотели пойти во врачебную стезию? Ну, то, что я буду врачом. Я знала, наверное, с момента рождения. Да, ладно. Почему? Вот У меня не было никаких других профессий. У меня было только то, что я буду врачом, буду лить. я везде всех лечила, кошек, собак, всех друзей, все, кого могло, я лечила. Вот это. Откуда? точно. Откуда это? Не знаю. У меня в семье не было врачей. Никого. У меня родители учителя, и поэтому не было врачей. Я даже, ну вот то, что я буду врачом, я знала. Момент рождения. У меня не было вопроса, куда я пойду поступать. Я готовилась и куда и что. Все, первый медицинский. Поступили сразу, хорошо? Нет, все. на второй год я поступила. То есть вы даже первый... второй год да, поступали? Да, да. Я, я прекрасно понимала, что я буду только врачом. А почему первое не получилось? Что завалили? А там, по-моему, я не добрала биологию. Мы сдавали. Ну, ну где-то у меня недобор был 0,5-1 балл. Вот, насколько я помню сейчас, конкурсы всегда туда были большие. Но, знаешь, наверное, это хорошо, потому что э -э ты еще раз должна понимать. Хочешь Твоё ты туда или идти твое. или да. не хочешь? Стоит тебе рисковать и туда идти или не стоит. Да. Это все. А именно акушерство как? Ой, это вообще смешно вышло. Да. Я вообще считала, что я буду кардиохирургом. Я шла на кардиохирургию, мечтала. А на четвертом курсе института мы ехали в У нас был международный строительный отряд в Болгарию там был общий много это самое мы с моей подругой там были и вот э э э э комиссаром этого отряда была кулькова марина так вот я не знаю, что она, не могу сказать, что она сотворила со мной, с моей подруженцей, но мы поменяли планы, и когда пошли, мы пошли на акушерство, и вышли так, что мы уже как бы поздно решили быть в акушерство, а там сну нужно, там вообще э, не попасть по наш... тогда было. Я говорю, ну, вот повезет, не повезет, и вот... В раз, нас взяли, потому что кто-то отказался идти на акушерский поток, а вот мы пошли. А, а почему, как она, что это сделала? Она, она сама я была не не она сама акушер была, и вот а -а -а. она все время нам говорила, что... А -а -а. Идите, Идите, да, вот я не знаю, я понятия имею, но вот ей спасибо большое за то, что... Ух ты, ух ты. Хорошо, так, эту мотивацию я поняла, а родители были за, против? А родители, знаете, они никогда не влезали, они всегда считали, я выбрала. И значит, это я, это мой выбор. И поэтому они никогда не влезали в мой выбор. Вот они принимали так, как есть. Спасибо им большое за это. Но... А вы жили тогда, где? Я тогда жила, ну, когда поступила уже в Питере, да, была, а, да. а вообще там под Новгородом, Новгородской области. То есть они отпустили спокойно. Спокойно, да. там Говорили, Чувствую. что со стержнем дочь. Ну, видимо, видимо, да. Чувствовали. Видимо, чувствовали, что без бестолково. А ваша дочка не хотела? А вот это вот, знаете, не хотела. Она всегда с детства говорила, я буду, наверное, я буду любым, кроме врачей. я никогда не пойду во врачи, потому что что я, что вот ее отец, у нас практически не было дома, и ребенок вот... Рос как бы на бабушке с дедушкой, да. И не хотела, поэтому никогда. Ну да. Может быть, вот я сейчас смотрю, наверное, из нее вышел бы замечательный доктор. А -а -а. Как-то вот так вот. А кто ну... она по специальности еще? Ну, она в банке. Угу. Да. И не хочет, даже сейчас, так вот. Ну, не знаю, может быть, хочет, может, не хочет, как на эту тему с ней не разговаривали. <свят> а почему вы думаете, чтобы вышел бы хороший врач? Это как-то... Какие она качества? Де... Ну, она, во-первых, она умеет переживать, да, во-вторых, она никогда не бросает в беде. Ну, это вот я со стороны смотрю на своего ребенка, и вот, когда она все лето жила у бабушки с дедушкой, то Главным врачом в Ихауле была Саша. Кому-то померить давление, кому-то принести таблеточку, кому-то с кем-то посидеть, поговорить, с кем-то просто успокоить. Это была Саша. И вот не mm -hmm. знаю, мне кажется, что из нее вышел бы замечательный доктор, потому что ну, не у многих людей есть такие данные успокаивать пожилых людей, ходить, мерить давление, помогать. Терпеть и сопреживать. Да. На вы сейчас, да, назвали все, все качества, которыми да. хорошо бы, если бы обладали все врачи, это было бы, да. ну, правда, здорово. А Вы помните тот момент, когда акушерство вот после там, родильных залов на шестерых и после вашим родам было хорошо, но У -у -у. в остальных да, бывали разные случаи, когда вот после этого как-то пошел разворот такой прямо в сторону другого отношения к женщине. Другого какого? Ну, такого трепетного, такого, не знаю, более индивидуального подхода, прислушивания к ней и так далее. Ну, там, хочешь такую позу, хочешь сякую позу. Ребенка дали, ребенок вместе. Ну, вот эти вот все наши уже сегодняшние истории. Ну, я думаю, что это пошло, ну, где-то 2000-е. Потому что вот, когда я в 1994-м пришла на Фурстадскую, да, это было еще тоже такой... Родильный дом не частный. Не частный, да, он Нет, не стало. частный. Он только-только начинал становиться, mm. где-то с 2000 года вот, mm -hmm. он стал становиться частным. И не все сразу. Знаете, наверное, когда э, пациенты ну, хотят рожать индивидуально, да, и вот когда ты один на один с пациенткой, не два, не три человека, вот она одна, и она хочет у нее есть безумное, ну, в принципе, как у доктора, безумное желание того, чтобы роды прошли успешно, то начинаешь прислушиваться не только вот к себе, чтобы ты хотела, чтобы сделала пациентка в данный момент, да, а начинаешь прислушиваться, вот я к тому, что что хочет пациентка в этот момент, что хочет, когда вот в родах она, да, сесть, присесть или еще что-то, или лежать, или стоять, или йогой заниматься. И вот, наверное, каждым годом ты понимаешь, что это желание, это как бы ее организм говорит, что ей в этот момент нужно делать. И когда ты это слышишь, слушаешь, да, то, в общем-то, успешнее все и проходит. А когда начали слышать? что Женщины, Слушайте, женщины я... сами даже, когда стали слышать? вот Ярослава, я не могу сказать вот это четко, когда мне кажется, что это было всегда просто, когда вот пошли индивидуальные роды, у врача угу. больше времени, ты же с пациентом сидишь постоянно, да. ты же не уходишь, и вот 20 часов, 10 часов да. в родах, и вот это вот потихоньку-потихоньку к этому пришло все. Ну, на вся... во всяком случае, я думаю, что ну, давно мы стали слышать пациентов. Так четко сказать, 5-10 лет, не знаю, не могу сказать. Ну да, потому что все равно вы работали в частной инструктуре, там да, начали да, да, раньше, когда мы к этому, к этому да, делу прислушиваться. Да. Мы недавно, кстати, снимали первый мед вашего. Mm -hmm. И нам там одна доктор сказала, что когда она работала в 80-х годах, mm -hmm. начинала работать, она говорит, да, там в коридоре лежало mm -hmm. много женщин и так далее, но почему-то процент кесаревых сечений был гораздо ниже, чем сейчас. Это так? Да, наверное, так. Потому что, ну, наверное, та экология, в которой женщины жили, и все мы жили, она была намного лучше, чем сейчас. Хотя кажется, что уровень жизни сейчас намного круче, чем тогда был. И э, так трепетно к детям тогда не относились, как сейчас. Сейчас тяжело, дети даются. И кому-то дается один единственный ребенок, да, и все хотят, чтобы он был здоровеньким, да, и отношение к этому. Раньше рожали по 4-5 детей, спокойно приходили, uh -huh. рожали. Вот. Но опять-таки я могу сказать, как бы там ни было, те 60% маленькие, не маленькие, но даже в те годы все равно самое главное было здоровое женщина и ребенка ну, я говорю только со своего опыта вот всегда независимо где бы я ни работала тройка второй родильный дом тройка была не частным родильным домом для нас всегда было да тогда те срезы о это жесткие такие показания были но все равно даже вот самое главное чтобы ребенок здоров была мама здоровая, и никогда не останавливаюсь перед тем что процент будет большой. Нет. Вот этого никогда не считалось, какой будет процент, а наоборот считалось, что вот у тебя родилось такое-то количество здоровых детей. Угу. А вот столько-то детей было переведено. А вот были такие моменты, что умирали дети в родах. Тоже было такое. И вот это было ужасно. Поэтому стремились как-то все-таки, чтобы все закончилось хорошо. Ну, может быть, в моей жизни мне просто так повезло. Угу. вот И сейчас... Я говорю, что... Говорят, что... очень часто слышу, что вот я хочу сделать те сречения, и доктор мне сделает. Это очень глупо. Ни один доктор не пойдет просто так в операционную по желанию женщины. Потому что ну, это полужизни пойти в опер... Это жизнь двоих, да? Жизнь матери, жи... жизнь ребенка. И просто так нет. И все эти утверждения, ну, это глупые утверждения. Вот. А в операционный доктор идет уже, когда... Ну я всегда всем пациентам говорю: вот смотрите, девчонки, выражаете, рядом стоит аппарат КТГ, да, вы сами первые услышите, что ребенок начинает что-то страдать. Сейчас, ну, во-первых, мы не отходим от них, у нас постоянно идет диалог, да, постоянно разговор, что, почему. Вот на данном этапе, что мы делаем, на этом этапе, что мы делаем, мы все это проговариваем. Нет такого, что ой, я пришла, там, вот только не вскрывайте мне пузырь. -то. Не будем мы его этот пузырь вскрывать. Мы сначала с вами проговорим все, расскажем, почему. Ведь есть определенные показатели для амниотомии, правильно? Но ну, вот, если они вот в родах появляются, так почему мы, мы объясняем, почему. Кто-то говорит, давайте подождем, давайте. Никто не настаивает, никто не говорит нет не топает ножка и не говорит нет. Есть точно так же, как и это самое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 то вообще вопросов никаких нет. И поэтому вот от а чего Тессерева? Почему Тессерева? И, и дальше девчонки уходят, они понимают, почему это происход, произошло. Но ну, ну, а бороться за то, чтобы процент Тессерева и получать детей на один балл, ну я считаю, что я такого не хотела бы. Ну вот как раз я и хотела поговорить про это, что есть врачи, да, есть протокол, понятно, есть, есть показания, да, все, есть, но да. тем не менее, все равно врачи делятся на две группы, наверное, основные. Это те, кто будут там рожать два-три рубца, ждать всего до победы, мы сейчас говорим про здравый да, смысл, безусловно, да, да. без какого-то да. нарушения здравого смысла, до победы там. Да. А есть врачи, которые скажут, так, все, баста карапузики, нам нужно, мама, здорово-здоровый ребенок, давайте не будем больше играться, давайте пойдем в операционную. Вот вы к какому лагерю больше? Знаешь, я, наверное, отношусь... Я не могу ни к тому, ни к другому лагерю. Здесь должен быть здравый ум такой вот, потому что мы можем просидеть и 20 часов прождать, но вовремя найти, понять, когда вот есть точка, все, да, За которую да. Да, нельзя уже зайти, потому что дальше это будет жизнь ребенка под угрозой или жизнь матери. И когда ты все время, вот еще раз, наверное, повторю, что когда общий, вот как мы сейчас с тобой сидим, да, вот так вот мы с пациенткой в родином зале сидим, и когда мы разговариваем, и вот когда наступает эта точка, все, говорю, все, ребята, мы все, что могли, уже сделали. Нам нужно. И пациенты тоже понимают, что дальше. Можно пойти, но дальше что мы получим? Мы получим плохого ребенка, а дальше? Ведь, понимаете, в нашей жизни, если раньше... Ну, наверное, тоже так нельзя говорить. Ну, вот получил ребенка там травмированного еще, он пошел в больницу. Вроде все замечательно, все хорошо. А мы откуда знаем, что с этим ребенком Ведь нужно, чтобы прошло 8, 6, 8 месяцев в год, и вот тогда, и вот тогда нам или мама скажет, о, молодцы, мы победили, мы родили сами там, через, несмотря ни на что, а если не скажет. Угу. А если вот у этой мамы... Обрушится вся жизнь ее просто из-за того, что вовремя не остановились, вовремя доктор не объяснил, что пора, все, дальше не надо нам идти. Вот когда девчонки приходят ко мне на прием, я говорю, знаете, вот мне там порекомендовала подруга, еще кто-то, я говорю, знаете, вот, наверное, успех родов, это когда ты пришел, увидел, полюбил, все, все. Uh -huh. Влюбился и сказал, все, я вас обожаю, люблю, доверяю просто, вот, вот все доверяю. И вот тогда будут успешные роды. Интернет, подруги, кому-то я подхожу, кому-то я не подхожу. Но нужно так, чтобы в родах было стопроцентное доверие. И потом не будет вопроса, ой, черт, а может быть бы мы подождали еще чуть-чуть. Uh -huh. uh -huh. И тогда будет все хорошо, понимаете? Будет, вот есть между пациентом и доктором доверие, есть Полностью, когда пациент слышит доктора, доктор спокойно все может объяснить, идеально все будет. Вот это самое главное. А есть такой вот, не знаю, психотип пациентки, который вы прям сразу говорите, девочки, не надо, вот не надо ко мне идти, точно не сработать. Бывает, бывает, бывает. Пациенты. А я даже не могу объяснить. Я просто вот понимаю, что не мое. Не в том, что не мое, они хорошие, они идеальные. Но у них все время в глазах есть какой-то вопрос и.. То есть мы общаемся, а вот в глазах есть маленькое чуть-чуть вот недоверие. Да? Угу. И я им говорю, слушайте, ну вот у нас сходите еще к докторам. Прям говорите, да? Говорю, потому что, а зачем? То есть вы можете сказать, что так, так вот... Ну, Ярослав, ну такая смешная, угу. конечно, я смогу и говорю, а зачем? Вот зачем, если вот это недоверие уже сейчас, в момент нашего разговора, она пройдет по другим докторам и найдет своего доктора, которому она будет доверять сто процентов, он ее, понимаешь? Вот. Да, да. Ну я, и... я, я просто очень рада, что вы сейчас это проговорили, потому что меня девочки часто спрашивают, ну. они говорят, вот мы пойдем, например, условно там с Мариванной да. пообщаемся, но вот как-то поняли, что ну, немножко не то, вот еще хочу там встретиться. Правильно. С и говорят, а мне так неудобно, Мариванна же меня встретит, ну глупость, на меня нет. А я, я вам глупости. говорю как раз то, что вы, что это нужно глупости. найти каждый да, своё... Да, вот, да, девочки, да, послушайте, да, пожалуйста, да, это не ну, да. я говорю, это вот доктор Только говорит. так. Вот, тогда роды будет праздник. И действительно, самый настоящий праздник. И праздник и пациента, и врача. И тогда дружить будете, о Да, да, семьями. <свят> да, <свят> <свят> <свят> это, <свят> правда. <свят> это правда. <свят> <свят> а <свят> да. вот... Я помню, опять же, да, когда работали мы с вами вместе, что когда были какие-то сложные операции, то всегда главный врач вызывал вас на операцию. Потому что, ну, вот прямо говорили, Татьяна Алексеевна крутой хирург, а, круто оперирует. И про шовчики там ваши всегда все рассказывали. Ну, то есть все знают, что вы классно и оперируете, mm -hmm. не только рожаете. А, если к вам приходит женщина с запросом на элективное кесарево сечение, вот хочу, просто хочу. Ой, знаете... Вот просто хотеть никто не может. Значит, надо разбираться, откуда у ну, человека прошло это «хочу». Так. Когда начинаешь разговаривать, просто объясняешь, что ну, вы же не приходите к хирургу и говорите, «Я хочу, чтобы мне вырезали аппендицит». Правда? Страшно же с аппендицитом-то ходить. А вдруг он рванет, когда ты где-то в Эмиратах отдыхаешь? Кстати, а? да. Ну, на секундочку. Да. да. Да. Но не думаю. придешь там, кстати... Но вы же не дети хирург не пошла тогда. Извините, почему вы решили, что пришли к акушеро-гинекологу? И вот хочу, и все. Значит, это хочу, под этим хочу идет чаще всего какая-то травма семейная. Семейная травма, да. Или пациентка уже перенесла трагедию. И здесь тогда да. Потому что вот этот блок, который у нее, его, ну, без толка, и я ее понимаю, наверное, я бы точно так же поступила, потому что, когда ты перенес трагедию такую очень сильно связанную с ребенком или с кем-то еще, то м -м, тяжело поверить во что-то другое. Угу. И идешь по легкому пути, да. Здесь один разговор. А если есть пациенты, которые, ну, вот, знаете, не хочу портить фигуру. Угу. Хочу тестирование, да? То мы, я вообще рекомендую сходить к психологу. Поговорите. Это ж не психотерапевт, просто психолог. И э, психолог он прежде всего поймет, насколько это серьезно, вот, и насколько это действительно можно ли этого человека переубедить. Ну могу сказать, что можно переубедить можно. и переубеждаем и рожаем и прекрасно рожаем. Но бывают такие девочки, которые без каких-то травм серьезных, но вот прям не переубедить Видите, что ну, нет этой родовой доминанты нет слушайте бывает но чаще всего вот э, это э, наверное все равно нужно к этому прислушиваться, потому что когда постфактом уже понимаешь, что она это была права. Вот. <ротокатин comedy> да. Вот. Это изнутри ее интуиция подсказала. То это здесь тоже может Здесь, быть. да. Здесь просто нужно разговаривать с человеком, не сразу говорить, да, ну, глупости, а вот разбираться, почему. <рос Indo> Ну и Ну, кстати, это да, бывает такое, что ты приходишь с одним каким-то четким видением, тебя да. переориентирует, и да. ты такой, ну ладно, mm -hmm. да, посмотрю. Да. Сейчас у меня будет провокационный вопрос. Я посмотрю, буду ли я на него отвечать, да? Я помню, опять же, из нашей с вами совместной трудовой деятельности. Пусть много ты Мы же много с вами были вместе. Я как-то вела экскурсию по родильному залу. Тогда был родильный зал с ванной. И я помню, что кто-то из пациентов задал вопрос по поводу родов в ванну. Это был, наверное, 2016-2017 может быть, 2017 mm -hmm. год, и на тот момент в Питере не рожали не воду, рожали, не рожали mm -hmm. абсолютно, при том, мы знаем, что когда-то там в, в, в 15-м роддоме да, активно это все применяли, mm -hmm. это было тоже yeah, 90-е, да, да. mm -hmm. потом резко все. И э, я помню, я к вам пошла mm -hmm. сразу как первый mm -hmm. источник Татьяна информации. Расскажите мне вот про роды и воду. И вы мне сказали тогда такую фразу, я потом всем это рассказывала пациентам, вы как спрашивали, вы мне сказали, что э, был не один случай достаточно серьезный, когда в общем-то mm -hmm. все закончилось очень плохо, и после этого э, mm -hmm. э, мы этого не делаем. Прошло время. Mm -hmm. Сейчас бренд «Роды вода. Бренд «Роды вода. Mm -mm. Мы, мы ездили в Москву, снимали обычный перинатальный mm -hmm. центр, и там врач говорит, да, конечно, пожалуйста, у нас рожают воду, без проблем, но только, естественно, по договору, потому что это mm -hmm. нужно предварительно, да, da, и Да, да, Вот, да, у нас датчики, mm -hmm. пожалуйста, потом у нас здесь начинают, da, и да, сейчас вару да, да. дома уже рожают воду. Da. Вот мне интересно, поменялось ли ваше мнение на это, или вы остаетесь приверженцем того, что не стоит? Знаете, наверное, но ведь министерского приказа так и нет разрешающего рода. Uh -huh. Ну, это к тому, что, да? А... Я, наверное, сейчас скажу, наверное, не очень корректную фразу, что сейчас родильные дома стали себя продавать. Ну и чем больше там лотосный роды, роды в воду. И э, много сейчас э, занятий идет, э, с многими занимаются, говорят, что родоводу воду очень хорошо. И вот как-то охватило это все город Санкт-Петербург, поэтому отказаться от родов воду ни один родиндом не может. Родиндом тоже. В Сестрорецке тоже есть ванны шикарные, и мы рожаем в воду. Но, но вы не но... говорите про это, я не слышала. Ну, вы приедете к нам, проведете экскурсии, я вам <с покажу. <с Шикарный <с родин дом, мы рожаем в воду. Мы рожаем в воду пациентов, которые пришли и сказали, я хочу, я буду, но опять-таки все по уму. Это, наверное, стало доступно, более доступно сейчас, потому что у каждой пациентки свой доктор. Да? Uh -huh. И доктор от нее не отходит. Если раньше все-таки были пациентки, которые говорили, я хочу рожать воду, но это было на общем, на дежурную бригаду, да, как бы я, наверное, была бы все равно против на дежурную бригаду. Uh -huh. Потому что когда, не од... ну, когда вот в обычных родильных домах МСС, да, там 4-5 человек, можешь не увидеть, что это а здесь один на один, то есть контроль постоянно идет, постоянно за ребенком все смотрится. И как бы ты в любой момент можешь оказать помощь. Mm -hmm. У тебя все есть для этого. Все, понимаете, вот если вдруг что-то не понравится, как-то ребенок, или там еще всякие могут быть моменты, ты... Точно так же можешь оказать помощь, потому что ты рядом с пациенткой, один на один идешь, и ты за ней наблюдаешь. Поэтому вот сейчас рожают, рожают, и если пациентка хочет родить воду, пожалуйста. А почему чем это может, скажем так, грозить, чем это может быть опаснее, чем обычные роды? Опять же, есть же некоторые врачи сейчас, которые говорят, почему женщина должна рожать воду, женщина не рыба, не дельфин, да? Вот воду, по даже дельфин или дельфины рожают. Кто, кто то кто рожает воду? Вот, не помню. Дельфины рожают на суше, sufe, да. и черепахи на суше. А рожают. вот кто-то, кто-то рожает воду. Ну, воду. Well, в общем, не суть. Говорят о том, что, в общем, почему женщина должна рожать воду? Но в чем опасность? Вот по сравнению с, с, с на суши. Слушай, я могу, конечно, это сказать, но чурьбы выражает выражают воду в основном повторки, которые никаким образом у них нет никаких заболеваний. Да, скажем, здоровые женщины ну, говорят, что в воде они расслабляются, и это им легче становится. Да, да? Да. Я думаю, что первородящая женщина чем-то грозит. Ну, гипоксия ребенку грозит. Ты, извините, повторка раз, послу... потужилась ребенок, выплыл, да, из нее, или первые роды, которые 10 раз потужилась, ребенок где-то затял, ты в этой воде сидишь, и ребенок тоже там, и что... Чё... Ну, угу. Здесь нужно четко отходи, подходить к отбору, кто может рожать воду, кто не может рожать воду. Поэтому и можно здесь же, понимаете, сейчас вот а рожаем воду, а потужной период, например, на суше. Да, да. на и да. пожалуйста, вот это ради бога, это ты, ради бога вот да. сколько угодно. Сиди в ванной, все хорошо. Угу. Но когда нужно тоже и рожать, вот голова, пожалуйста, это уже на суше, что называется. Угу. Такие моменты бывают. Но ну, очень же много сейчас было того, что... Когда вот были... Какие годы? 90-е, там 2000-е годы, когда большой... Де... На дому-то рожали в ванну. Вот да, оттуда же да, пошли да, роды да, в воду. Да. Вот, и все. Ну и дальше -то, смотрите, сколько детей всяких разных было. Поэтому здесь... Как любые роды, лотосные, вот сейчас, когда поповина да, там... Да, да, да, да, Плацента лежит и все да. остальное. Вертикальные роды. Э, роды пожалуйста там можешь любое господи какие они еще водные роды всегда нужно к ним подходить по уму нельзя всех говорить да, вот да, да понимаешь все надо рассматривать и вовремя опять таки вовремя остановиться эти с ванны взять женщину и уже сказать все остановились угу. просто нужно понимать что не до конца ну вот здесь хорошо что когда один на один ты понимаешь что все остановился и пошел. Угу. Я согласна с вами по поводу того, что э, женщина же еще сама в процессе может не захотеть того, что mm -hmm. да, да. сколько девочек да. говорят, я хочу мягкие, mm -hmm. да, а да. потом говорят, вот ко мне никто не заходит. Я говорю так. Тихо, темно, тепло, никто Мяки не тревожит, роды, никаких да, да. Нет, я хочу, чтобы ко мне заходили и рядом сидели. Да. Но это уже тогда немножко другая история. Да, да это тоже мягкие, да. безусловно. Но, но если уже мы, немножко другие если мягкие, мы говорим конечно, да, по адену, то да. это немножечко да, уже... Да, да, вот, поэтому да. тут, тут надо понимать, о чем говорим. А, по поводу... Хочу вот с вами о чем поговорить, по поводу отзывов. Мы, когда снимаем вот экскурсии, за интервью и так далее, я прям всегда огорчаюсь, когда вот так начинают что-то писать там такое, притом мне сразу хочется сказать, да ну как, как, вы что, вы, не, вы вообще не про то, да? ну, то есть как-то вот уступиться за наш да, труд и так далее. И когда врач, акушерка, неважно, да, они же в принципе... Но по большому счету, скажем так, не защищены от того, что говорить могут все и все. Нам, когда приходит отзывы, вот мы каждое воскресенье выкладываем, когда приходит отзывы, я очень часто с девочками разговариваю еще в процессе до того, как выложу. Почему? Потому что, например, фраза, вот, у нас на прошлой неделе прекрасно, все, я довольна, род оценка 5, врачам 5, роды тут то то то идут идут. Потом врач мне надавило на живот, большой ей спасибо, все хорошо я ее спрашиваю, говорю, скажите, пожалуйста, вот вы пишете надавила на живот, вы про что? Она говорит, она мне положила руку, чтобы я понимала, где мышцы. Я говорю, вот, вы не могли бы вот да. именно так написать? Угу. Потому что как только будет написано, врач надавила на так живот, сразу, сразу идет 10 угу. комментариев под этим угу. отзывом, а вообще-то этот прием запрещен в России, да, а что же это? Да. Так... А вам, врач вам угу. так сделал, а вы еще говорите, что она молодец. И э, вообще я сталкиваюсь сейчас с тем, что раньше как-то было более... Ну, может, какая-то была больше дистанция, больше вот, уважительная какая-то пиетет какой-то был да. по отношению. Да. Да, mm -hmm. А сейчас врач, например, у меня пишет какой-то комментарий и, э, ну, вплоть до того, что а и ты там, что то сказала. Меня это дико коробит. И э, с другой стороны, я понимаю, что отзывы, которые девочки пишут, они помогают, ну, как я всегда говорю, обращайте внимание в отзыве на то, какими эпитетами описывают доктора. да. Если, говорят, она там пришла с улыбкой, не знаю, жизнерадостной со мной, это то вы понимаете, что, наверное, вам, если вы этого хотите, вам подойдет. А если, говорит, доктор, например, была строгая, но мне это было классно, там, или серьезная, мало говорила, если вам этого хочется, идите туда. Но вот эти моменты, скажем так, в процессе, они крайне субъективные. Но я понимаю, что вот если я прочитала бы про себя, я бы дико расстроилась. У -у -у. Вот как вы на это реагируете? Как вам удается вообще это читая, ну дальше работать? Честно? Да. Я не читаю. Вообще не читаете? Ну, кто-то же приносит, говорит, а Ну, читают и читают, и говорят, что кто-то пишет какие-то гадости, еще что-то. Я очень расстраиваюсь и через себя пропускаю. Я пытаюсь понять, где же что-то произошло, и понимаю, что все хорошо было, и мы с этой пациенткой общаемся просто неправильно, вот правильно, говоришь, надавил или положил. вот Чуть-чуть немножко да. неправильно. Она-то хотела сказать одно, сказала другое, и в результате вот так. Но вообще, честно говоря, я бы, наверное, очень неприятно все это читать. Особенно, когда ты выкладываешься, ты, можно сказать, проживаешь с пациенткой, все ее эти роды, и ее боль, и победу, и поражение... И когда вот читаешь какую-то про себя, про акушерку, какую-то гадость, становится настолько тяжело очень. Я это очень... Я почему не перестала читать, потому что я это очень тяжело переживала. Мне было... Не пережить мне... Я вообще всегда к людям отношусь как... Я их очень люблю. И всех, независимо от того, что кем-то ругаюсь, что-то еще. Но я готова всегда помочь и никогда не буду говорить гадости или еще что-то, а уж тем более писать. да. И когда пациенты уходят и все хорошо, и вдруг слышу, что что-то там написали, что-то не то сказали, то... Я всегда этому удивляюсь. Ну, значит, мы же не можем всех людей одинаковыми сделать. Конечно. Да? Значит, чаще-то у меня, может быть, я... Может быть, я себя этим пытаюсь успокоить. Просто когда они находятся в родильном доме, они там все лежат, любуются своим детям, радуются. Когда пришли домой первые несколько там, дней это там муж, мама, родственники, все, ой, ой, все угу. здорово. А потом наступает быт и не каждый ведь сейчас очень много происходит после родовых депрессий mm -hmm. да и не каждый с этим справляется я говорю еще раз может быть я не права но мне ощущение что вот они начинают немножечко вот свой, свою неудовлетворенность высказывать в интернете вспоминать э, какие-то слова какие-то действия доктора ну может быть это было все хорошо но они вот знаешь, когда на кого-то злишься, ну, на кого ты можешь злиться? На мужа не можешь, потому что, ну, это же муж, да, на маму тоже не можешь. На кого? Кто еще вот с тобой вот в этот месяц был близок, угу. доктор, акушерка? Мы же были близки. И иногда вот... Чуть вот, так и, могу, да, вот и так. так и выходит. А можно расстояние, ну, вот как-то из отзывов тоже брать какую-то конструктивную идею для того, чтобы, может быть, ну... Согласно поработать над ошибками? Да, да, конечно, это однозначно, но тогда это конструктивные отзывы может должны быть. быть. Но я, честно сказать, я, э, э, ну, может быть, я не правда, не права, но я не видела конструктивных отзывов, я видела просто какие-то там обиды, непонятные почему, и было еще более обидно, что вот так происходит. Я вообще не люблю отзывы. Даже самые идеальный, мне кажется, что... Ну, как можно вот, ну, как можно оценивать врача? Ну, ребят, ну, ну, я понимаю, ну, что уже попросили. конституция на врача сбросила в обслуживающий персонал. Ну и так. что мы хотим? Правильно, раньше... Вот сейчас у меня пациентка пишет, да, плохо, в Италии плохо, я боюсь. Я говорю, вызови врача. Не могу. Врачи, праздник... Боги, да, боги. Да. а у нас в России день и ночь мы не боги. Еще вот ты делаешь все, чтобы было хорошо у этого человека, а тебя еще вот, извините, обольют грязью. Ну, не знаю, может быть, я риска сейчас, я не люблю отзывы и не знаю может быть, не знаю, вот каждый живет или давайте писать честно, как было на самом деле, не придумывая ничего и тогда я с удовольствием или просто скажите, доктор вот, вот сейчас мы на послеродовом отделении вводим анкеты, что вам понравилось а mm -hmm. что бы вы хотели, чтобы у нас изменилось и мы просим девчонок не от того что мы мы просто очень хочем, хотим сделать так, чтобы не было вот, вот чтобы, чтобы, чтобы у нас на еще больше лучше, да, да, еще лучше было вот где-то косяки какие-то, они нам подскажут, скажут, да. что это косики, и мы их. Вот. За это я только за двумя руками я буду ходить, смотреть, спрашивать, просить это написать. И просила своих пациентов, которые мне, девчонки, напишите, что не понравилось. Смешно, да? Нет, что понравилось, что не понравилось. Потому что это нам помогает в работе. Угу. И вот я за это двумя руками. Пожалуйста, это очень здорово, когда вы пишете, что да, все здорово, но, ребятки, вот вам нужно сделать то-то-то, тогда вы будете идеальны, просто идеальны. Ну, давайте трудитесь. Правда? А когда тебя просто она вот там вот это вот, да, да я вот вс без всякого без уважения, угу. безо всего. Ну, я, не я, не я всегда на это реагирую. Я прошу, да, говорю, напишите, пожалуйста, реагирую. по да. все-таки да. к доктору. Давайте будем обращаться. Не потому, что это доктор, а я не доктор. Да. А давайте ко да. всем обращаться уважительно. Это ну, да. нужно уважать друг друга. Да. Просто уважать. Я помню, мы как-то снимали тоже нашего с вами... Не снимали, вернее, вру. В Инстаграме я прочитала пост у нашего у -у -у. с вами общего знакомого Владимира Владимировича Странецкого. Да -да -да. И он очень классно написал историю про то, как была дико какая-то сложная ситуация в родах, но ну, просто вот дичайше, что а, врач и, и там, вся команда вышли и просто по да, стеночке сползли, да, да. а женщина даже вообще ничего не знала, не потому что не да. почему. И потом мне написала эта девушка, она говорит, а я просто репостнула uh -huh. эту историю, она мне пишет Ярослава, вы представляете, а я узнала-то вот прочитав эту историю, я uh -huh. себя узнала, uh -huh. я же даже не представляла, что это Насколько было. Насколько это вот тяжело, конечно, да. да. потому что это это прям реальная была история, uh -huh. это действительно то, что происходит, когда говорят, всегда посередине, да. не все знает пациент, не все знает доктор, и момент коммуникации это самое да. важное. Да. Кстати, опять же про отзывы, про вас пишут девчонки, что Татьяна сильно душечка, там, мама родная и так далее, и так далее, но иногда может построжить, и как бы, ну, девочки пишут, что вот мне это как раз хорошо. Что значит построжить? Что, когда вы вообще построжите? В потугах, когда иногда они теряют себя, и вот здесь же, я говорю, девчонки, вы поймите, вот, какой будет ваш ребенок, зависит сейчас только от вас. Только. Я уже не... Вот все, что возможно, но вы сейчас должны собраться. Иногда бывают тогда ну, такие моменты. Давно не было, честно говоря. Но бывали, когда она... Когда просто не знаешь, что происходит с пациенткой, и она начинает, я не хочу, не могу, не буду, уберите, вытащите вот это. Да, и здесь да, я да. так это... Тряхану, говорю, ну-ка быстро, это же твой ребенок, потом будешь жалеть об этом. Все, моментально приходит в себя, и идеально все происходит, и да, бывает. А почему раньше такое было больше, сейчас меньше? Девочки изменились? Слушайте, ну нет. Просто сейчас, наверное, наши анестезиологи дошли до... Такого, э, Филиппе, ювелирного да, да. Такой ювелирной работы по поводу анестезии, что девчонки, они рожают даже под анестезией в родах, и после рода впереди, они даже иногда говорят, что мы уже родили, да, то есть вообще, поэтому... Не отключает на фото, не да. Нет, нет, нет, ни в Сочи. наоборот, это помогаем. Даже иногда спрашивают, когда можно сделать анестезию? Говорю, в любое время. И, у меня вот недавно девочка рожала, до 9 сентября дошли, а потом сдалась, как все, не могу. Можно? Конечно, можно. Мы еще часа два там потихонечку опускали. Там крупный ребенок был, но она за эти два часа смогла отдохнуть морально. Все, идеально все прошло. А что вы говорите девочкам, которые а, наслушались, где-то начитались, что эпидуральная анестезия – это зло, ребенок родится плохой, ноги у женщины откажут и так далее, ну вот эти все, да, страшилки. А, что вы такой женщине говорите? А вы понимаете, что ей нужна эта анестезия, вот что ну как бы прям все уже надо, ей станет хорошо. Что вы ей говорите? А, ничего не говорю. Просто пускай в роды до определенного момента. То есть все. Нет, ну мы, конечно, разговариваем, что это все глупости, и, и это не зло, и ребенок и выражаете и на фоне анестезии идут схватки. Кто-то говорит, анестезия там останавливает, останавливает схватки, вы, стимуляция. Да, но да, это да, такая да, глупость, да, это да. вообще редкостная. Но вот я говорю: ну хорошо, давай поражаем. Давай. А дальше посмотрим. И вот когда они сами приходят, потому что все, вот точка невозврата. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> хорошо. А, такой еще вопрос, тоже из отзывов часто. Mm -hmm. а, девочки, на что бывает жалуются? На то, что врач приехал не тогда, когда позвонили. Я не права у -у -у. сейчас вообще, да? Ну, ну да, вот, да, да, например, да. иду рожать, у -у -у. особенно это касается частных роддомов. Я приехала, с Хваточки врач сказала, приезжай в роддом. У -у -у. Я приехала, меня посмотрели, отправили, допустим, в родильный зал, либо на дородовое. А мой доктор приехала только к утру. Но там дальше становится понятно, что в принципе раскрытие вроде как еще было совсем у -у -у. маленькое. У -у -у. Вот когда дол доктор должен приезжать? Ну, слушайте, конечно, приезжает, до дежурный доктор разбирается, куда. Если идет на дорогу, как ну, там предвестники, или еще не рожает, да, то зачем персональный доктор-то, да? Если она приехала, у нее там схватка одна в 10 минут тоже, зачем персональный доктор, ты еще не рожаешь, практически за тобой понаблюдает дежурная бригада. И вот дежурная бригада видит, ага, схваточки начали усиливаться, почаще стали, они отзваниваются, да, нет открытия там по-разному, даже иногда приезжает нет открытия, но частые схватки. Угу. Все, доктор приезжает сразу же. То есть у нас главное это ответ. Дежурный врач, который разбирается, что с пациенткой связывается с врачом, объясняет. И они совместно приводят к тому, приходят к чему-то приезжать сейчас, приезжать через час. Может быть, вообще пациентка mm -hmm. через два часа уйдет на дородовое отделение. Тоже такое может все, быть. Все, конечно. А Поэтому... вот я могу, например: ну, насколько это корректно, если меня осматривает дежурный врач, меня ведет дежурный да. врач. А вот не сложилось у меня доверие. И вообще, в принципе, в это двери, только вам, и mm -hmm. все. Я вас выбрала как своего mm -hmm. гуру в родах. И дежурный врач, может, что там что-то говорит, какую-то манипуляцию может хоть делать. Я могу звонить и говорить: нет, вот эти Анатина, вот мне сейчас, вот, Петр Петрович это говорит: а я не знаю, не, я не хочу, не я могу. Нет, нет, нет, дежурный врач никакие манипуляции и не, не делает, делает. Вообще не делает а -а -а. ничего. Не это все с разрешения пациентки, и мы с пациенткой все время на телефоне, да. Ну, в принципе, мы приезжаем сразу, поэтому, как бы, вот, ну, вообще вот мы на телефоне с пациенткой, и я ей объясняю, что подожди, вот сейчас за тобой понаблюдают, снимут КТГ, посмотрим в течение часа, если ты не рожаешься, я приведут на дорогу. Да если ты рожаешь, то все, через, вот мне доктор отзванивается, через час, через полчаса я уже у тебя, и проблем угу. никаких нет. Угу. Хорошо, тогда такой у меня вопрос. Есть сейчас такое направление новых, молодых Врачей. Не док, то, что направление пришло да, много новых да, молодых да, врачей, да. возвращенных на иностранной литературе, на доказательной медицине, угу. которую они очень активно пропагандируют, У -у -у. Прям, прям яростно, а порой не, скажем так, развинчивая авторитетов, которые уже существовали, У -у -у. и так далее. Вот эта вся история докмед это. Я не говорю, что сейчас не хорошо, неплохо, класс, новая доказательность и так далее. Э -э, вот эта история, она как-то с вами пересекается. То есть, э -э, есть ли коллеги, которые пришли такие молодые и говорят: "Татьяна, сильно". Вы уже знаете с вашим опытом 33 года. Шли уже... бы домой? Да. <сOR> <сOR> вот. <сOR> вы <сOR> ничего не понимаете. Доказательная сейчас <сOR> медицина <сOR> да, говорит о другом, <сOR> <сOR> <сOR> а вы там вот свое вот это. <сOR> вот <сOR> да. сейчас надо. Бывает такое спорить? Да, конечно, споре всегда истина, да? Мы, как, конечно, да, достигли, Конечно, молодежь. Конечно, сейчас эти протоколы. Мы-то воспитаны на классическом обушерстве. Да, Конворят да? Да. А, олдскульные. Олдскоудскоу, да да, да, да, да. А молодежь сейчас воспитана на этих протоколах. Но, к сожалению, я не могу сказать, что протоколы это супер. Все равно нельзя всех людей. Под одну гребенку сделать. Вот, вот что, что прям, да. да, да. Каждая женщина индивидуальная, как не бывает одинаковых родов, так не бывает одинаковых пациентов. И каждый пациент индивидуален. А протокол это вот на массу, да? Угу. С этой, со всеми поступая одинаково. Разве так можно? Это, знаете, как этот гороскоп. У всех да. раков одинаково, да. у всех козерогов одинаково. Поэтому вот так и здесь. Да, мы, конечно, должны и работать по протоколу, мы должны там. Но мы прежде всего врачи. Врачи, которые умеют думать, умеют делать, и умеют анализировать, умеют соображать. И врачи, которым прежде всего это... Главное в своей жизни это, чтобы семья была счастлива, не врачебная, а вот семья рожающей женщины была счастлива. Чтобы ребенок был и женщины все были здоровы. А иногда, ну, здесь между протоколами, между опытом, между молодежью, всегда, вот я говорю, спор, спор поражает истину. Приходим к чему-то одному. Вы очень, да, правильно сейчас сказали вещь по поводу того, что для врача очень важно, чтобы была здорова семья людей, которые к нему пришли уже там двоих, yeah. троих и, и дальше больше, но это колоссальная ответственность, вот колоссальная, да. то есть каждый день врач ответственен за жизни других двух, людей, да. двух, да. ребенка и матери, да, да. И Бывает в жизни всякое. Да. К сожалению, к огромному. Да. Э, все зависит, вот, ну, не знаю, мне кажется, это вообще что-то там. Согласна да. полностью. И, э, ну, в жизни, наверное, любого врача бывают ситуации, которые хочется забыть, вообще пережить и так далее. И я знаю тех людей, которые ушли из профессии. Вот вообще. А бывали ли у вас такие мысли? Все, ухожу. Ой, конечно, бывали. Не буду говорить, что нет, не бывали. Конечно, все за 30 лет тогда было все. И мысли бывали такие, что я должна уйти, уйду, потому что я не смогла, не смогла спасти человека. И поэтому. И не от того, что я что-то не знала. Ну, вот так вот случалось, что... И даже иногда... Ведь, понимаете, любые... Правильно, Ярослав, ты сказала, что это грандиозная ответственность. Мы у нас... Мы всегда отвечаем за две жизни. За жизнь матери, за жизнь ребенка, да? И иногда даже не мы, мы не виноваты в каком-то таком не очень хорошем исходе. Не то, что не на это, мы ничего не смогли бы сделать. Вот все вот, ну не смогли бы мы сделать. Вот это вот действительно было решено где-то там уже, да. Но все равно мы каждые роды, каждую ситуацию пропускаем через себя. И с каждой вот такой частичкой ну, неприятности уходит частичка тоже в нашей жизни. Но это я говорю, я не стараюсь Говорить громкими там словами, какими-то говорят, так как есть на самом деле. Акушеры, они любые роды, любые, они все пропускают через себя. И если что-то происходит, и пока вот мы не поймем, что все хорошо, мы точно так же с этими с этой женщиной мы переживаем, мы не живем, мы также умираем, мы также возвращаемся к жизни. И это очень тяжело. И когда в какой-то момент, когда ты понимаешь, что, ну, ты уже выгорел, да? да, выгорел, что тебе пора уходить, были такие мысли, но всегда, когда берешь тайм-аут, уезжаешь куда-то или просто берешь э, неделю-две, да, ну думаешь, куда же ты пойдешь и понимаешь некуда, что ты все равно любишь только вот это. И выбора у тебя нет. Все, хочешь, не хочешь, ты должен встряхнуться и пойти на работу, опять улыбаться, чтобы все было хорошо. Ну, не знаю, вот так вот происходит. Мы с вами а, под елочкой сидим. Да-да-да. Не зря. У нас, в принципе, Новый год на, да. на носу. А, вы в Новый год часто работали? Работали, работаете. Ну, работала, и когда вызывают, это все зависит не от меня, от того, как девочка решит она родит Новый год или не решит. Ну, это то только не от пациента. Ну, ну, бывает, конечно. Отличается чем-то новогодний франк. Нет. Нет, нет. отличается тем, что у нас сейчас вот родильный зал, и после родового отделения уже у елочкой украшена, уже там вот всякие мигающие угу. штучки. Вот этим отличается, конечно. Ну, мандаринки там не знаю. Ну, конечно, мандаринки обязательно. Ночь. Шампанское девчонкам обязательно, да. но, конечно. Это все да, шампанское. Да, да, да. да, Класс. да, да, да. Класс, Класс, да. Хорошо. А если мы опять же сидим под елочкой, вот давайте сейчас подумаем, чего бы вам хотелось пожелать тем, кто сейчас уже беременный. Хочу пожелать мира. В голове мира того, чтобы как только будет мир, так не будет войны, так все всем будет спокойно. Не будет психологической нагрузки, такой мощнейшей, независимо от того. Мы все равно под гидой вот этой войны, мы все равно о ней думаем, мы обсуждаем, мы живем. И поэтому я хочу, чтобы беременные были счастливы, здоровы, и чтобы был мир. Все. Вот только это хочу. Когда будет мир, и люди будут любить людей, тогда будет все замечательно. И дети у нас будут хорошие. И все будут счастливы. А что хотели бы для себя в новом году? Лично-лично. Вот для себя лично? Да. Знаете, у меня вроде такого Хочу здоровье своим детям <смех> пожелать, чтобы у них все получилось, чтобы они все, что, все, что они задумали, чтобы у них получилось. Я больше чем уверена, что получится. <смех> я тоже так думаю. Мы снимали э, одну акушерку, и говорим, тоже был перед Новым годом, в прошлом году, и я говорю, Наташа, вот что ты хочешь? Она говорит, ты знаешь, у меня сын <смех> а, никак не, не найдет девушку себе хорошую жену, а так хочется, говорит, я так хочу, вот, чтобы прям все у него было хорошо, и внуки там дальше, и все. Я говорю, Наташа, все будет. И она мне пишет в середине года, летом. Говорит, Ярослав, я ты женился. представляешь? Да, говорит, он нашел девушку, они Не собираются начать, пожениться. Стыдно. И это было так классно, и я понимаю, что значит, мы ну, правильно. Мы заряж, заряжаем правильно. Да, поэтому да, да, все, все будет хорошо. Это же так будет. Абсолютно. Все будет замечательно. А я вам от себя хочу пожелать, чтобы вот эта ваша э, солнечность, когда вы входите, mm -hmm. чтобы она. Прям заряжала больше и больше девчонок, не беременных, которые, может быть, посмотрят сегодня нашу программу и подумают. И сразу беременят, да. да? Вау, это же классно, это же я здорово, хочу, да, мне давайте. будет улыбаться. да? Беременных, да. чтобы они тоже не боялись, опять же, посмотрели на сегодня и подумали. Да. да такой человек улыбающийся, да. все да. будет хорошо. Приходите. Тогда. Да. А тем, кто уже родил. Хочу пожелать, если они этого хотят, чтобы пришли снова и снова. Хотят, обещают приходить, сказали, что придут. Ну и, конечно, хочется пожелать всем нам действительно мира, спокойствия. Да, это самое главное. Расслабленности какой-то ментальной Да, чтобы наши родители были рядом, чтобы не переживать за родителей, они не переживали за нас, чтобы... Дети могли ездить к родителям, а да. родители к детям. Да. детям. Вот вот таких вот хороших вещей мы вам желаем в Новый год. Надеемся очень, да. что все это исполнится. А я, Ценцельна, вам... Очень-очень благодарна за то, что мы сегодня так хорошо поговорили. Я думаю, что мы с вами встретимся у нас в Сестрорецке и вы проведете экскурсию по нашей ванной, потому что взау. когда мы снимали, ванна да. еще не было. Надо Есть, прийти ой, супер. Давай лежать в вашей ванной. Не-не-не, не, -не, -не. не, не. не, не. лежать, снять. Хотим вас помыть, лежали, можно в ванной, можно в ванной, да. Вот так вот все. Спасибо огромное. Дайте вас обниму. Пожалуйста. Дайте, я вас обниму. Да. Спасибо Ой, большое. замечательно!